Включу э, запись как раз таки для того, чтобы потом мы могли уже вам тоже ее выложить. И вы могли бы к ней вернуться, если кто-то к нам не смог присоединиться, чтобы тоже смогли потом как-то это отсмотреть и э, оставаться в курсе того, о чем мы говорим. Итак, э, я предлагаю, да, по стандартному уже формату, с вашего позволения, я начну с презентации, и потом уже все вопросы можно будет озвучить или голосом, или, соответственно, написать в чате, как вам будет удобно. И, собственно, говоря о составлении бюджета, да, еще раз просто напомню основные uh, такие критерии, да, основные... Параметры, то, что в конкурсе, конкурс проводится для преподавателей очной магистратуры. В конкурсе могут участвовать преподаватели 75 вузов, участников стипендиальной программы. Полностью список есть на сайте фонда Потанина. Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. Да. Заявки принимаются до 22 декабря 2022 года включительно, Да, то есть 23.59 по Москве, это то время, когда собственно, закрывается автоматический прием заявок, и хочу обратить ваше внимание на то, что... Для того, чтобы подтвердить вот этот факт подачи заявки в конкурс, нужно успеть ввести вот этот четырехзначный смс-код, который вам приходит. То та же самая процедура, когда вы регистрировались на портале. Поэтому тоже, пожалуйста, отведите, если там есть среди вас такие же любители заполнять заявки в последнее время, к которым я себя лично отношу. Каждый раз себя ругаю, каждый раз я делаю одно и то же. Вот просто... Вы в виду, да, что есть еще вот этот вот временной люфт на то, что нужно, собственно, еще ввести этот код. Объявление результатов конкурса в этом году ожидается, вернее, вот в этом цикле ожидается не позднее 7 февраля. И, соответственно, мы всех победителей ожидаем уже на установочный э, семинар первый по взаимодействию с фондом по подписанию документов, но не позднее 18 февраля. Соответственно, в число победителей входят 150 человек и 5 человек – это резервный список. Резервный список означает, что если по каким-то причинам человек из основного списка не может вступить в грантовое отношение с фондом, то, соответственно, это право переходит человеку из резервного списка. И, например, в этом году совершенно по разным причинам Получилось так, что, в общем-то, четыре человека из резервного списка вошли в основной список по итогам. Соответственно, что важно, наверное, вам сейчас знать на этапе вот планирования да, и прописывания этого пункта вашей заявки, то что заключение договоров планируется не позднее 31 марта, и, соответственно, сроки реализации проекта должны проект должен начаться не позднее 28 апреля вот, следующего года. Да, то есть, если раньше давалось, как давался какой-то такой вот период там, до конца августа, то сейчас все-таки уже стараемся двигаться более такими вот сжатыми сроками. Соответственно, срок реализации проекта – это 12 месяцев. То есть, он может быть, не может быть больше, не может быть меньше 12 месяцев и не позднее 28 апреля 2023 года. Про отчетность мы поговорим немножко позже, этому будет там отдельный слайд посвящен. Еще раз, да, кто может участвовать в конкурсе. Гражданство не имеет значения, могут участвовать как российские, так и иностранные граждане. Обязательно подтверждается справкой э, вот это вот участие и как бы, отношение к очной форме магистратуры. Это могут быть академические научные руководители магистрских программ, преподаватели отдельных дисциплин, семинаров, курсов там и так далее. И, соответственно, работа в УЗИ, можно работать как это основное место работы, может быть по совместительству, может быть по договору ГПХ. Соответственно, такие основные исключения, но ну, государственные должностные лица а, скорее нет, да, потому что это уровень, не знаю, верховных судей, депутатов там, и так далее, и тому подобное, но тоже можно на сайте фонда ознакомиться. Действующие гранты и благополучатели фонда по любым конкурсам, за исключением конкурсов на поддержку профессиональной мобильности. То есть, если вдруг среди вас в аудитории сейчас есть м, те, кто является действующим победителем академического десанта, то эти два конкурса не конфликтуют между собой. Естественно, действующие эксперты конкурса и как бы руководители проектов не закрытых договоров гранта по любым конкурсам с фондом. И, соответственно, и те заявители, у которых был выявлен плагиат за прошедшие два года. Ну и это такой вот и на основной список исключений. Более подробно тоже можно посмотреть в принципах и правилах. Соответственно... На какие цели могут использоваться средства гранта и что, в принципе, у вас отражается в этой форме бюджета. Да, это достаточно такой обширный список. Это создание образовательного продукта, приобретение компьютерной техники, приобретение оборудования, проведение мероприятий, информационная поддержка продвижения, литература, поездки заявителя. Любые расходы, которые не вошли в предыдущие и административно-хозяйственные расходы. Вот на что. Сразу, да, там тоже такой вот пункт, который встречается ну, как бы периодически в заявках, которые оказываются на конкурсе. Платная реклама, платные публикации, платные статьи в журналах, даже по итогам реализации проекта это не допускается. Да, то есть условно там создание какой-нибудь там группы в сети ВКонтакте, продвижение этой группы, продвижение курса в каких-то там до да, профессиональных сообществах за при поддержке фонда да это допускается платной публикации нет изучение иностранных языков осуществление текущей преподавательской деятельности да то есть ваша Ваши трудозатраты по созданию нового образовательного продукта, да, это можно закладывать в строчку создания образовательного продукта, но то, что вы сейчас преподаете, например, какую-то дисциплину, вы за это получаете зарплату в университете, конечно же, там второе там, задвоение финансирования с фондом быть не может. Ну и, собственно, перейдем так немножко уже к, к практике, да, и после этого, может быть, так в более интерактивном режиме с вами можем проговорить все. То есть и вы заходите в заявку, вы доходите до вкладки «Бюджет проекта», и, в принципе, это выглядит вот так, как это выглядит сейчас у вас на экране. Соответственно, первая статья расходов – это создание образовательного продукта. Что здесь подразумевается? Да, в первую очередь это, да, как мы говорим, э, мы не называем это зарплатой, потому что вы не являетесь сотрудниками фонда, поэтому о какой-то там заработной плате и вот таких вот отношениях с фондом мы не говорим, но условно это компенсация действительно вашего времени, вашего труда, вас и членов команды, это закладывается в эту строчку. Все расходы, связанные с членами команды, тоже идут в строку создания образовательного продукта. Вы хотите их отправить на какие-то курсы, допустим. да? Вы хотите, чтобы они вместе с вами поехали на конференцию. У вас есть еще какие-то не менее блестящие идеи. Вот это все закладывается в первую строку создания образовательного продукта. Детально здесь расписывать не нужно, но, в принципе, то есть был такой вопрос наш в телеграм-канале, но, в принципе, да, вы, если вы говорите, что у вас есть команда, у вас есть члены команды, ну, соответственно, здесь, наверное, эксперту важно понять, вообще это только здесь, условно, трудозатраты руководителя проекта, или здесь включены члены команды, то есть, вот это можно написать прямо детально по месяцам, кому какая сумма отходит. Здесь это ну, на ваше усмотрение это не требуется. И, соответственно, если какие-то там поездки членов команды, то тоже, ну, в принципе, указать вот что, кому там и куда. Точно так же, если вы хотите кому-то из ваших коллег сделать приятное, допустим, купить компьютер за счет средств гранта, тоже в эту строчку. Но мы говорим о том, да, что максимальный размер э, гранта – это 500 тысяч рублей, то есть эта строка на ней бесконечна. Вопрос в том, э, вот средства из прочих источников, что это такое? Это так называемое софинансирование, которое может, быть, может идти в материальном, может идти в нематериальном эквиваленте. В принципе, софинансирование не требуется и… Это не является каким-то там обязательным входным критерием для участия в конкурсе. Но, допустим, вы понимаете, что у вас есть какие-то партнеры проекта, и они предоставляют вам свою лабораторию. Да? Может быть, университет готов софинансировать вот эту историю с продвижением вашего продукта там и так далее, тогда эти суммы можно как-то монетизировать и включить в, вот в этот третий столбец средства из прочих источников. Еще раз говорю, что э, это не обязательная совершенно графа, и ну, по возможности, если она возникает, то прекрасно искусственно придумывать, не нужно, потому что когда запрашивается 500 тысяч рублей и показывается сфинансирование на 5 миллионов, ну, всегда да, хочется продолжить этот э, диалог и спросить, как бы, зачем тогда средства гранта, если, в общем-то, уже одна десятая, э, ну, вернее, составляет только одну десятую часть. И э, вот дальше все статьи расходов, которые идут, да, это приобретение компьютерной техники, там, это об, приобретение оборудования, это все, что касается непосредственно руководителя проекта. Да, то есть все, еще раз, все затраты по членам команды идут в первую строчку, компьютер, телефон, там, я не знаю, что угодно, это, ну, вот дальше там руководитель считает, ему нужно это обновить, проапгрейдить, он это включает соответственно, в смету приобретение оборудования, необходимого для создания образовательного продукта. Вот здесь мы тоже просим обратить внимание, что в принципе приобретение какой-то там одной установки, да, одной какой-то там лингофонной станции, допустим, или еще чего-то. Это что-то такое. Да? Это допускается в рамках конкурса, но это предполагается, что у вас есть какая-то гипотеза. вам Чтобы ее протестировать, вам необходимо там, допустим вот это, это и это. Но закупать там какие-то реактивные на год вперед на лабораторию на то что там на всех студентов там, да, оборудовать полностью лингофонный кабинет в вашем университете вот это не все-таки не цель данного конкурса здесь основной итог это все-таки создание и внедрение образовательного продукта магистрская программа, курс, онлайн-курс, новая методика, технология там и так далее. То есть здесь тоже вот очень важно соотнести это с целями и задачами конкурса самого. Ну вот то, о чем я говорила, да, я пропустила четвертый пункт, потому что вот как в бюджете, потому что, мне кажется, он достаточно понятен. Дальше информационная поддержка онлайн-продвижения, да, то есть были тоже такие заявки, когда, например, там в бюджет включаются там рекламные баннеры в, по городу посвященные курсу. Вот это недопустимость, статья расхода, но при этом продвижение курса, как я уже говорила, там, допустим, в социальной сети ВКонтакте там, или продвижение там, отдельной лендинговой странички этого курса, это допускается. Соответственно, ну, про приобретение литературы тоже, наверное, должно вам быть понятно это все. Поездки заявителя, пункт 7, поездки заявителя, непосредственно связанные с проектом. Вот здесь что это может быть? Это могут быть поездки, которые условно связаны, там, допустим, с, не знаю, с тем, что вы разрабатываете это какие-то конференции, профессиональные мероприятия. Это может быть, там, не знаю, в, к вашему партнеру выезд там, и так далее, и тому подобное. И еще раз подчеркну, здесь только руководитель проекта. Да, у нас тоже бывают иногда такие случаи, когда очень уважаемый руководитель проекта у него есть команда, и потом значит, возникает, да, а можно ли там, не знаю, мой коллега съездит там туда-то, да, можно мой коллега съездит, там сделает вот это, пойдет поучиться на каких-то курсах. Ответ, да, можно, но не в статье, вот которая там указана сейчас в пункте седьмом. Иные расходы, не вошедшие в перечень выше, но связанные с реализацией проекта. Тут уже это как бы ваше творчество, да, это мобильная связь, интернет, может быть там еще какие-то там доступ к, не знаю, к онлайн-платформе, если вам нужно это все там протестировать, как тур, курс будет выкладываться и будет виден там, да, и так далее и тому подобное. То есть вот это тоже как бы просим отследить и посмотреть И соответственно есть такая статья, которая называется административно-хозяйственные расходы. И здесь эта статья она не является обязательной и очень часто заявители ей пренебрегают. Но, тем не менее, мы советуем хотя бы какую-то часть на нее все-таки оставить. Потому что, например, вам нужно будет там отправить оригиналы договоров в фонд. Да, и ну, это можно делать из собственных средств, это можно как бы заложить вот в почтовые расходы, да, может быть, какая-то бумага на принтеры там и так далее и тому подобное, то есть это тоже статья как бы достаточно полезная и нужная, на эту статью уходит не более 10% от там, запрашиваемых ранее статей, но тем не менее, все-таки по возможности мы рекомендуем ее для себя оставить. И... В общем-то основные такие моменты, да, прежде чем мы там еще раз перейдем к вопросам-ответам, и ответам, что может вам помочь при планировании бюджета на этапе заявки. На каждую статью важно помнить, да, что на каждую статью бюджета может, вернее, на одну статью бюджета может приходиться не более 75 от всей суммы гранта. Соответственно, у вас вот уже исходя из этого, не может быть только одной статьи в бюджете, да, их может быть как минимум две. А лучше, если их будет три, например, да, включая вот эти административно-хозяйственные расходы. То есть, например, вы можете вот 100% на создание образовательного продукта вы сделать не можете. Но вы можете скомбинировать, допустим, 75% на статью создания образовательного продукта, 25% на покупку компьютера, литературы, там еще чего-то, проведение мероприятий и вообще не закладывать административно-хозяйственные расходы. Ваше право. Да. Вы можете, например, 60% сделать на образование продукта, там, скомбинировать еще с какими-то статьями и заложить там, 7% административно-хозяйственных расходов, и смотрите, 500 тысяч – это максимальная сумма гранта. У вас, я не знаю, если вы выходите на какую-то другую сумму, это тоже совершенно нормально, да, и в этом нет ничего страшного, здесь вы должны исходить из своих собственных ä, потребностей. Соответственно, мы все говорим, что мы сейчас живем в такую эпоху, когда у нас горизонт планирования 10 минут. Соответственно, мы понимаем, что каким бы идеальным бюджет не был на этапе составления, как бы идеально вы не проработали риски проекта, к моменту подписания договора, хотя фонд уже вот максимально сократил этот период, да, вы понимаете, что ну, что-то у вас или там в процессе реализации проекта, вы понимаете, что ну, вот что-то требует каких-то там изменений. Да, и в этом случае фонд тоже очень гибко подходит к этому финансированию, к этому пункту, соответственно, на сумму. Если вам необходимо внести какие-то изменения в статьи бюджета, там, перераспределить, допустим, да, или ввести новую статью, которая ранее не была предусмотрена. На сумму э, правило такое, да? если вот это вот изменение менее или равно 30% от общей суммы гранта, то в этом случае вы уведомляете фонд и там отдельно будет эта процедура прописана, но это не требует каких-то дополнительных согласований, там, внесения изменений в договор там, и так далее. Если вы планируете изменения на сумму, на... Э размер более 30% или вы планируете ввести новую статью, ну, допустим, у вас не было расходов на продвижение продукта и вы хотите там сделать эту статью, там, да, то, соответственно, это уже требует дополнительного соглашения с фондом и это тоже совершенно реально и возможно, но, тем не менее, это уже немножко процедурно по-другому выглядит. И что касается создания других новых статей, которых ранее не было, вы можете создать любую статью за исключением административно-хозяйственных расходов. То есть, если она ранее не была предусмотрена, она не может быть создана и, соответственно, она не может быть увеличена. То есть, вот как бы там... Такие достаточно, наверное, простые, понятные правила, которые, в общем, позволяют гибко вот проектом вашим управлять в ходе его реализации. И что касается отчетности, да, то вот такой вот, как мы говорим еще раз, грант рассчитан на срок 12 месяцев. При этом предоставляется только итоговая отчетность. Да, то есть вы финансовый отчет предоставляете в, по завершении вашего проекта. Но при этом есть такое, мы не называем это как бы промежуточная отчетность, но есть дневник проекта, который вы ведете на портале в вашем личном кабинете обязательно. И записи там должны появляться не реже одного раза в квартал. Соответственно, у вас будет менеджер проекта, который с вами ну, будет на связи. Вот эту процедуру он вам будет помогать пройти и освоить. Но при этом итоговая отчетность, она состоит из двух частей. Она состоит из содержательного и финансового отчетов. И это предоставляется уже по завершении. И здесь еще раз скажу, что создание образовательного продукта не... По вот этой статье не требуется финансовый отчет, по нему отчет только содержательный. И это вот да, как бы снимает на часть вопросов. Собственно, наши контакты и телеграм-канал, который мы нежно любим, но он у нас менее активный, чем студенческий, при этом как бы живой. Мы стараемся все новости, анонсы там размещать и... Постить. Поэтому, в общем-то, да, я на этом презентацию свою заканчиваю.